Игорь Мерлин представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Всегда существуют знаки, которые сигнализируют, что настало время перемен. К сожалению, мы не можем их попросту не замечать. И вот несколько таких знаков. Первое. Вы боитесь ходить на работу. Мы проводим на работе много времени, и чувство страха, возникающее, когда вы просыпаетесь или когда выходные подходят к концу, это тревожный симптом. Постарайтесь выяснить, что вызывает у вас опасения в ходе рабочего дня, и разработайте план для изменения ситуации. Второе. Вы живете в прошлом или в мечтах о будущем. Когда вы пытаетесь сосредоточиться на лучших временах, будь то прошлое или будущее, вы бежите от настоящего. Ну, нет ничего плохого в том, чтобы мечтать. Но если мечты занимают место действий, начинается настоящая проблема. Третье. Вы просыпаетесь уставшими. Если вы просыпаетесь вялым, то, вероятно, вы чем-то недовольны. Не обязательно работай, возможно, своей жизнью в целом. Трудно полноценно отдохнуть, когда переживаешь беспокойство и тоску. Постоянная усталость сигнализирует о напряженной внутренней борьбе а также о том, что мы не в силах больше сражаться и даже готовы признать поражение. Вместо того, чтобы сдаваться, поработайте, проработайте беспокоящие вас вещи. Четвертое. Вас все раздражает. Не парься по мелочам. Отличный девиз для жизни, но если для вас это стало невозможным, пришло время задуматься. Вы придираетесь к окружающим. Потому что вам кажется, будто кто-то все время косячит. Возможно, так и есть, но, скорее всего, это косяки вашего собственного восприятия. Счастливые люди не раздражаются по пустякам. Пятое. У вас постоянное плохое настроение. Ожидание плохого приводит к тому, что рано или поздно плохое случается вы не сможете всегда знать, где упадете, чтобы вовремя подстелить соломку. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь сосредоточиться на том, что вы делаете сейчас. Не позволяйте никому и ничему помешать вам двигаться вперед. Даже самый маленький шаг, одна-единственная проработка может избавить вас от негативных эмоций и подготовить к большим переменам. Напишите в комментариях, какие самые важные качества вы хотели бы видеть в других людях. Хотите узнать, как лучше понимать, настало ли время перемен при помощи моих практик, заходите на мой телеграм-канал, ссылка под этим видео.